Всем привет, дорогие друзья! Записываю видео, как правильно употреблять, как приготовить чай э, ESOT. Вот смотрите, у нас есть вот такой чай, да? ESOT Original, это заварной чай. Этого пакетика хватает на одну неделю применения. Смотрите, внутри два вот таких травяных пакетика. Как его приготовить? Смотрите, берете литр воды, кипятите. Доводите до кипения, даете остыть в воде до температуры 80-90 градусов, неважно, чтобы не кипяток был крутой. Берете обычный термос, два пакетика травяного чая ложите в термос, заливаете водичкой 80-90 градусов, закрываете термос и оставляете на 8-10 часов литр воды. После этого у вас должен получи получиться вот такой напиток вот такого цвета. Смотрите, какой он темный, такой шикарный цвет. Вот. Э, многие делают ошибку, что берут, э, кипятят воду, берут обычную емкость, банку, либо еще что-то, бросают э, чай. Он в горячей воде 5-10 минут постоял, вода остыла и трава не отдает те свойства которые нужно когда в термости травка все отдает и получается вот такой шикарный э, цвет применять берете эту емкость храните в холодильнике до да, этот чай э, употреблять нужно э, 2-3 раза в день вместе с приемом пищи литр э, заварки у вас получился добавляйте 50 мл в чашку и добавляйте 100-150 мл теплой воды, и этот напиток выпиваете вместе с приемом пищи. Не до, не после, а вместе с приемом пищи. Это очень важно. 2-3 раза в день. И еще у нас один есть чай, вот такой, Esotia Instant, вот в таких сашетах. Э -э Здесь совершенно другой э состав чая. Его очень удобно применять на работе, в дороге, где угодно. Один раз в день выпиваете такой чай. Как его приготовить? Один сашет, разводите 300-400 мл прохладной, либо теплой воды в любой емкости и выпиваете за 30 минут до еды. Друзья, что делает этот чай? Он мягко делает детокс вашему организму, очистку. То есть внутри очищает кишечник толстый, тонкий, Вечень почки, ваш организм лучше работает и вы лучше себя чувствуете. У вас улучшается сон, у вас появляется энергия и ваш организм начинает лучше работать. Ну, для примера, если вы в доме убираете очень часто, то представьте, внутри своего дома вы делаете уборку регулярно или нет, задумайтесь. Кому нужен этот продукт? Продукт нужен каждому человеку. Каждый человек вовнутрь употребляет некачественные продукты, воду, Экология и детокс Нужен каждому человеку Поэтому я рекомендую э, Чай ESO Original И Instant Используйте вот Таким образом его приготовьте И вы получите супер классные результаты Тот кто делает детокс Кроме того что очищает организм Еще люди бонусом получают Снижение веса Уходят объемы у кого слишком они большие. Э, Худые люди начинают э, Набирать вес все, я желаю вам удачи. Я надеюсь, вам был полезен. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Будет очень много полезной информации на этом YouTube-канале. Всем пока.